Приветствую! Сегодня мы расскажем вам о потерянных деньгах и неэффективности власти на примере двух сайтов, сделанных по заказу нашей администрации. Как? Вы о них не слышали? Мы обнаружили, что администрация нашего города в 2014 году, когда ее главой был Александр Кузьмичев, объявила закупку на производство портала государственных и муниципальных услуг за 1 миллион рублей. Но потратить миллион на пару сайтов было мало, поэтому в 2015 году, когда главой города был Алексей Хохлов, понадобилась доработка за 270 тысяч рублей. Но никто не принял участие в закупке, видимо слишком дешево для таких сложных работ. Поэтому в 2016 году практически те же работы обошлись в полмиллиона рублей. Но и на этом доработки не закончились. И в 2017 году уже при Владимире Шарыпове понадобилось еще каких-то 800 тысяч рублей. На что потратили столько денег? На такие сложные функции, как добавление новых полей, журнала событий, возможности записаться на несколько временных промежутков и самую важную функцию, по версии наших чиновников, у гражданина не должно быть возможности записаться на прием в текущий день. Суммарно на доработку потратили 1 миллион 300 тысяч рублей. Давайте же посмотрим на эти чудесные и функциональные сайты. Вот мы на сайте ifus.log.ru. Допустим, мы хотим записаться к врачу. И нас переводит госуслугам. Запись в детский сад. Хм. Не работает. Мы хотим оценить качество муниципальных услуг. И нас отсылает на сайт администрации города. Что у нас тут? Статистика электронных запросов. А этот график очень хорошо вписался в интерфейс сайта. Так, раздел ⁇ Помощь ⁇ И нам никто не поможет. Сколько тут таких, как я? Не более 144 человек в день. Раздел «Все услуги». Видимо, ради него все и делалось. Посмотрим, как он выглядит. Допустим, «Физическое лицо», «Комитет по культуре» и выберем первую попавшуюся услугу. Что мы видим? Пустые или почти пустые поля, где лишь некоторых есть текст? И шаблон для распечатки? Больше, похоже, ничего. Ладно, давайте теперь на второй сайт. Может, все потратили там? Красота. Так, карта? А нет, это просто картинка. То тут ссылка на яндекс диск достойно государственного сайта количество посетителей три человека ладно услуги хорошо ненужный график выбор необходимые услуги можно записаться на удобное время про цвета и оформление я с вашего позволения говорить ничего не буду в техническом задании сказано, что должна быть мобильная версия сайта. И она есть. Очень удобная и, как видим, ничего друг друга не перегораживает. Все разделы на месте. Смотрим дальше. Но в принципе, пользоваться можно. Все равно не функционален. Но есть и несколько нюансов. Например, дополнительные значки можно увидеть только вот так. А аналитика выглядит, скажем так, более масштабно. Посмотрим второй сайт. Они его даже не делали. И чтобы попасть по пунктам, нужно довольно сильно приближать. Свои задачи сайт, конечно, выполняет, но и тут, не без нюансов. Давайте спросим мнение нашего айти-консультанта об этих сайтах. Дмитрий, что вы об этом думаете? Говно. Спасибо, Дмитрий. Скажем так, если бы мы выдавали награды за самые страшные, неудобные и малофункциональные сайты, то они бы стали одними из номинантов. Проверить все вы можете самостоятельно. Все ссылки есть в описании. Сервисы, упрощающие пользование госуслугами, нужны, но не за такую цену и не с такими удобствами. В итоге, за 2 миллиона 300 тысяч рублей мы имеем неудобные сайты, на которые никто не заходит, перенаправляющие нас к госуслугам. А я лишь хочу напомнить вам, что эти деньги взяты не из воздуха, а из наших с вами налогов. Где сейчас те люди, которые посчитали работу над этими сайтами достойной оплаты? Кузьмичев стал председателем городской думы, а Хохлов депутатом госдумы. И принимают решения уже по куда более дорогостоящим и важным проектам. А Шарыпов, нынешний глава города, место контроля, любит выполнять чужую работу лично. В таком случае может и сайты он исправит сам. Подписывайтесь на наш канал и группы в социальных сетях. Делитесь этим видео. Давайте вместе выведем жуликов на чистую воду.